Здравствуйте, уважаемые слушатели! Как и обещала, делаю это видео. Следующее видео за таким интересным видео, как щитовидная железа и заболевание сердца 2. Делаю видео о синильной деменции. Мы получили совершенно неожиданные результаты. Я не собиралась делать по этому поводу вообще никаких видео. Но в связи с тем, что получилось совершенно неожиданно, я все-таки решила что я думаю, что интересно поделиться с людьми таким видео. Итак, я рассказывала, что у меня были друзья, это нашего возраста тоже семейная пара, и вдруг я неожиданно узнаю, что она собирается разводиться, потому что у мужа начались признаки синильной деменции. Значит, выражалось это в основном ну, в таких вот признаках, не то, что вот сразу пошли проблемы в деньгах, Именно он стал зажимать. И не то, что зажимать, просто, допустим, вот что-то роскошное купить, а просто стал обычно, вот нужно, необходимо, денег невозможно выпросить или где-то узнать. Стал обманывать, стал подозрительный. Ну, в общем, все признаки того, что может найти каждый у своих родителей, это начальные признаки особенно. Ну и самое главное, естественно, было, что человек стал себя вести очень агрессивно. Впоследствии я узнала, что возникла драка, и уже после вот этой драки по поводу того, ну и сами понимаете, денег не дает, подозрительно, все, начинается выяснение отношений на ровном месте, вот, это после того, что люди жили спокойно, тихо, мирно, и, в общем-то, я узнаю, что идет раз, что собирается разводиться, она будет подавать на развод. И, в общем-то, в том и в своем первом видео я говорила, что мы на этих людей можем положиться на все сто, и в деньгах, и в имуществе, и во всем прочем. И терять, конечно, таких людей мне очень не хотелось. Я поняла, что проблему спасения утопающих – дело рук самих утопающих. Я поняла, что проблему надо решать самой, никакие психиатры эту проблему не решат. И э, я пришла к выводу, что необходимо отдать э, что-то такое, ну, что-то из БАДов. Но надо думать, что… И, естественно, я поняла, что, значит, мы давали, у меня оставался как раз суп гороховый смарт, вкус как раз супа горохового смарта, но там в Energy Diet они называются не просто так, потому что если он называется суп гороховый, то э, сам, сама вот эта смесь, она будет содержать все необходимые элементы, которые содержатся в горохе. А там оказывается очень много полезного, плюс к тому, что пряности, они тоже являются, в общем-то, содержащими все необходимые для нас микро, э, микроэлементы. То есть там тоже витамин А в куркуме и все прочее. Э, вот, мож, можно посмотреть в интернете, что, что содержит пряности. Это очень полезно, почему именно супы с пряностями не только ужасно вкусные, они еще ужасно полезные, поэтому у меня оставался как раз мне не пошло и я в общем-то оставила себе этот суп гороховый думаю, я с большим удовольствием ем, но мне не пошел смарт, тоже не буду внедряться почему и я оставила, думаю, ну где-нибудь будет кому-нибудь по одному пакетику, по два пакетика так побаловаться а оно не то, что вышло кому-нибудь а не то, что говорю спасло, как говорится помогло спасти в общем-то, семейное отношение пары, которая уже больше 30 лет жила друг с другом. Но, конечно, агрессивность мужа, это, естественно, плохой признак. И если уже дело дошло до драки, то тут надо принимать, конечно, экстренные решения. И мы приняли эти экстренные решения в моем присутствии. Значит, вот этот уже другой пакетик, который, в общем-то, купили ему, потому что ему понравились вот эти вкусы серьезные. Там есть очень много вкусных, сладких вкусов. А ему понравились серьезные вкусы, как мужчина. В общем-то, ему понравился этот гороховый суп вот и потом мы купили солянку называется солянка очень даже неплохо серьезный вкус потому что сладкий сладкое оно сладкий вкус он всегда просто будет надоедать а, мы думали что давать мы ему будем каждый день значит нет ничего ничего такого не случилось значит мы ему, мы ему дали первый пакет. Пакет мы дали полностью. Чем отличается вот этот смарт от простого баночного энерджи диета? Значит, он содержит зерна грифонии. Что такое зерна грифонии? Опять же, можете посмотреть в интернете. Это богатый источник триптофаном. Что такое триптофан? Триптофан – предшественник серотонина. Серотонин – это нейромедиатор который участвуют в жизни нашего организма и благодаря кому которому у нас у нас восстанавливается хорошие отношения хорошее настроение хорошее, естественно хорошее отношение с людьми вот. и вдобавок ко всему это, он является нейромедиатором, который может переучить организм переучить его обменные процессы действовать совершенно по-другому. Потому что вот эта синильная деменция, я поняла, почему говорят, вот она передается на след. Безусловно, генетически передается не синильная деменция, а передаются обменные процессы, то есть тип обменных процессов. И даже может закладываться, что в определенный момент эти обменные процессы, либо, допустим, вот 50-60 лет, как правило, может быть где-то в 30-40 лет начинает проявляться, начинают испытывать голодание головной мозг, клетки головного мозга. Когда человек есть, все нормально, но в силу изменения цепочек обменных процессов мозговые клетки стали голодать. Вот отсюда могут быть и психозы, и приступы психозов. Организм получает все. Почему? Вот, я тоже вот, я заметила у нее давно что он может есть, даже где-то в 11-12 часов может сесть, навернуть курочку с толчоночкой, запить это все обильно булочкой, с чаем, и все. Я говорю, в 12 часов ночи, в 11. Но ну, он вот приходит с работы, я говорю, да послушай, говорю, это ненормально. Я говорю, а не с работы, она да", да, говорит, он тоже может колбаски сесть, навернуть, то есть мяско навернуть, это само сальца вот сесть, навернуть там с прослойочка с мясной. И у меня вообще, я говорю, слушай, ругайся с ним, потому что так нельзя. Во-первых, у него еще и что-то там с желудочно-кишечным трактом, по-моему, обычно мужской набор. Это язва желудка, это мужской набор. Вот. И я ее тогда отговаривала. И уже только потом, когда я послушала Софью Даринскую, спасибо ей за ее великолепное видео, за то, что она, она по-моему, врач-психиатр, который объясняет действительно истинные проблемы, возникающие в психике людей, в связи с чем они возникают. И вот как раз она и говорит, что они возникают в силу недостатка каким-то макро-микроэлементов, а также витаминов. И может вызываться, вот эти недостатки они могут вызывать вплоть до психозов. А тут, естественно, стали возникать, причем у него очень быстро, у него стали возникать именно психозы, он стал очень агрессивный. И когда мы подробнее с ней стали разговаривать, она, ты знаешь, меня стала пугать его агрессивность, а там уже что-то было, чуть ли не с ножом на нее кинулся потому что она не давала ему есть или что-то еще такое, короче, он не вылезал из холодильника, был такой момент, когда они принесли какой-то продукты на 2000, он залез в этот холодильник и все съел, она поворачивается через полчаса, ничего нет, продуктов нет, и вот она говорит, я просто не знаю, что, что делать, говорит, он жрет, говорит, немерено, а... А понять, что к чему, говорит, я не могу, я чувствую, что нам говорит, денег даже на еду сейчас стало не хватать, потому что, правильно, мозг стал испытывать голодание, мозг стал испытывать голод, клетки мозга, и, естественно, а клетки мозга, что они подают, куда они подают, в центр, а центр давай подавать уже в другие, более во внутренние органы, давай регулировать, начинает выделяться определенные э, энзимы, которые требуют, и человек чувствует, начинает испытывать голод. Раз испытывает голод, он идет к холодильнику. Понятно, где что находится у своих животных. Посмотрите, они прекрасно знают, где хранятся продукты, когда их кормят. Поэтому чуть они захотели есть, они уже начинают караулить в холодильнике. вот, И здесь то же самое. Значит, мы дали... Дело в том, что синильная деменция, она бывает различных типов и различных проявлений. Почему? Потому что голод могут испытывать различные отделы головного мозга. Это может быть лобная область, это может быть височная область, это может быть затылочная область, это может быть теменная область какая может быть и лобная височно может быть ну в общем, все зависит от генетики и генетического кода, который передается по наследству, либо, либо опять же говорю, это все может передаваться тогда, когда идет сильное пси-воздействие, то есть у нас не будем, не будем исключать того, что колдуны могут просто воздействовать на психику, а если человеку дана возможность и дана сила, а также ненависть характера, то есть у него очень черная душа такая, вот. И он может с такой силой просто прочитать те заклятия, которые дают по ТВ-3, что у него получится, и на, него, и на вас подействует удар очень мощный, который вызовет, извините меня, уже изменения в генах. То есть никуда не надо деваться в ДНК РНК. Все очень хорошо описано, все очень... сейчас в интернете много литературы, и очень хорошо описано, каким образом влияет вот это пси-воздействие, вот эти первичные потоки, э, первичных энергий, которые нам просто назвали черной материей. Вот эта черная материя ⁇ это есть, первичные энергии, из которых состоит наша, э, биологич... наша э, пси оболочка, то есть био оболочка, вот эти вот наши энергетическое поле или наша сущность, она состоит из вот этих потоков, на вот эти потоки можно подействовать, также можно подействовать на состав этих потоков. То есть о том, что такое воздействие может быть, не исключайте такой возможности. Ну, смотрите того, кто рядом с вами, потому что, как правило, такие вещи делают самые близкие люди, которые вас очень хорошо знают, имеют доступ к вам в дом, либо на работе где-то рядом, там кто-то позарился на вашего мужа, вот, а, вот этой гадости, ничего, зачем она будет так, хорошо жить такого мужика иметь, дай-ка я и сделаю гадость, пусть-ка она помучается, и вот такой сейчас тоже, к сожалению, может быть, вот и э, тогда э, может может возникать вот этот пробой, который действует на уровне генов, он изменяет генный код и у вас, пожалуйста, начинается мужа деменция. Значит, как правило, Energy диет идет нам на пользу, идет нам на помощь. Он содержит полностью, вот этот пакет содержит полностью необходимые все макро-микроэлементы, также белки, жиры, углеводы в равном соотношении. На этом Energy диете можно худеть, можно толстеть, можно просто, а также Smart может обучить организм новым обменным процессом. То есть, что у нас и произошло, я совершенно не ожидала. Но раз содержит нейромедиатор, значит, так оно и есть. Значит, мы стали давать, мы, я раскрыла при ней вот эту упаковку, полностью размешала, принесла шейкер, полностью в шейкере вот это все взбили, это все буквально одну минуту это все готовится. Делается на 1% молоке, либо на обезжиренном молоке. Вот, и мы дали ему выпить. Буквально через 5 минут он хватается вот так вот за голову, я говорю, что такое? Покажи. Он говорит, у меня что-то в висках. Говорит, у меня что-то, говорит, там что-то зашевелилось. В общем, он сел вот так вот за стол, схватился за голову, у меня что-то в висках, что-то здесь дел... А я ее толкаю и говорю, вот смотри, э, это самое. Ну, естественно, он ничего не видит, потому что он сидит. Ну, я, конечно, я первый раз, просто я столкнулась с этим делом первый раз. И я так ее говорю, спокойно, спокойно, говорю, это дали, это смарт, значит все пройдет. Действительно, через два часа все успокоилось, Мы ему э, дали возможность выпить водички я, тепленькой, ничего не давайте. Выпил до водички, я говорю, иди-ка полежи. Он пошел, лег. Я говорю, э, и ну потом встал, говорит, пойду-ка я к себе э, в этот самый заниматься в гараж. Она мне смотрит, может, может полежишь там, я говорю, я говорю, да, пусть забудется. Вот. И он действительно пошел заниматься в гараж, Потом, потому что, в принципе, Energy Diet рассчитан на трехразовое питание, то есть это, это полностью, вот как нам говорит, нам грозит голод, продукты делают полным дерьмом, но вот Energy диет это и есть готовая, готовая порция того, что нам нужно на один прием пищи, то есть три вот этих пакета обеспечат вам суточную норму потребления белков, жиров, углеводов, микро-макроэлементов и витаминов. То есть все, что необходимо. Я уже посмеялась, думаю, хорошо, говорю, что будет голод, Смар смарт будет употребляться, говорю, потому что одна вот эта коробка, она стоит 2000, она это полноценное питание на 5, на 5 дней. Вот вы представляете, на 5 дней вы будете полноценно, нормально питаться, да еще организм будет обучаться, как правильно ему переваривать пищу, как правильно ему работать. Это вообще цены, конечно, нету. Как говорится, одно хорошо, вернее, плохое это не всегда плохо, но еще говорю, может быть, и ведет к хорошему. То есть и плохое надо уметь, учитывать, что из плохого тоже можно вывести что-то очень даже хорошее, полезное для себя. Молчать, конечно, не надо, когда обижают, когда грабят и все прочее когда в стране такое происходит. Но тут то же самое надо предвидеть, надо перестраиваться, надо смотреть интернет, надо смотреть видео. Вот, мы попробовали дать ему вторую порцию. Вот где-то уже. Мы дали утром, вот, и уже тут в обед мы где-то дали. И я поняла, что мы, конечно, передозировали. Он потом свалился, говорит, мне нехорошо. Все, в общем, потом свалился, проспал буквально на следующий день. Чем хороши вот такие вот прием вот таких вот бадов? Если даже мы передозировали, то организм совершенно спокойно это все переработает, выведет в качестве ненужного. Или, может быть, со временем просто депонирует и утилизирует. Со временем на следующий день он уже был как огурчик. Я говорю, как самочувствие, все. И я ей так киваю, говорю, так, не, на, не надо ничего давать. Я приходила каждый день, там якобы в гости приходила, сам деле просто наблюдали. Как и что, и вот на третий день я увидела, что у него опять начинаются вот эти вот заходы. Он действительно становится агрессивным. Он стал кидаться на меня, что ты сюда вот каждый день ходишь. Я говорю, хорошо, хорошо, мы уходим. Я говорю, ты вот... И на следующий день, на следующий день, я и сказала, вот по половине вот этого пакетика, то есть режется пакетик. И просто на глаз половину пакетика отсыпаю, я говорю, больше не надо пока. Потому что мы, ну, мы, я так подумала, что мы передозировали, я говорю, значит, не надо просто много. Один пакет это много, потому что там очень много триптофана. Зерна грифонии вообще я попробовала, мне пока вообще не идет. Потому что начинается такое, что мне даже жутко вспоминать. Я сама попробую просто капельку насыпать. И на меня так подействовало, что я решила, что пока что я не буду это дело принимать. Вот. Значит, она дала ему половину, при мне мы размешали в шейкере, она уже знала, как все это делается, в теплом виде, только желательно, не в холодном, желудок не принимает холодного продукта, в теплом виде подогреть, не в горячем, а в теплом, в таком, близко уже к более такому горячему, близко к горячему, не такой совсем еле теплая комната, температура более горячий такой. Вот он выпил это все, и мы, значит, пошли. Потом я опять пришла, значит, ну, ну, так это уже на следующий день, говорю, потому что, я говорю, ну, надо приходить как-то все, и она все-все-все, говорю, успокойся, все нормально, все будет, на следующий день был в хорошем состоянии, на второй день как-то вот уже 50-50. Я так, на третий день прихожу, и он опять уже в агрессивном состоянии. Все, я говорю, я говорю да, хорошо, говорю, ну, ты же принимаешь, говорю, я говорю, давай, говорю, вот это вот пей. Но слава богу, слава богу, мы нашли пути, и, в общем-то, тихо, спокойно, все раз-раз-раз, быстренько этот пакетик, мы его запаковывали, потому что вот такая вот большая коробка, мы вот этот открытый пакет сразу в эту коробку закрыли, и он стоял совершенно спокойно. После этого она взяла этот открытый пакет, досыпала вот эту вторую часть, и на третий день дали, и, в общем, я, конечно, была в шоке, я говорю, неужели, говорю, придется... Вот, вот так вот каждый, каждые три дня там 15 пакетов. Значит, 15 пакетов. Если мы с тобой по пол пакета каждые 3 дня будем давать, ну это где-то 2 месяца плюс-минус, значит, там вот на 2 месяца. Думаю, потом говорю, думай, говорю, потому что ты пойми, говорю, что он становится агрессивный. Вот. И со временем, значит, сколько? Ну, где-то там полтора месяца это продолжалось. Полтора месяца. В общем, короче, пакет. И потом со временем. Я смотрю, вот прихожу, глянула, говорю, слушай, нет необходимости. Если нет, она, нет, я говорю, только, я говорю, как он, мне самое главное, ночная еда, говорю, продолжается. Она, ой, я не знаю, я говорю, слушай, ничего не делай. Я когда послушала Софью Данюс, ничего не делай, готовь ему, оставляй в холодильнике, чтобы он мог разогреть, и все, чтобы пища была. И вот самое, представляете, он, оказывается, на нее бесился. Почему? Потому что она запрещала, не оставляла ему готовой еды ночью. Ему приходилось вот ночью вставать, искать и рыскать. Вот это, ну, требует, понимаете, организм требует. Как только достала оставлять ему еду, он стал более спокойный. Но она заметила, что вот так вот где-то через месяц он стал просто, он стал вставать ночью, где-то в 11, ну, у него и, и работаю там вторая смена, но он стал есть значительно меньше. Я говорю, слушай, это уже хороший показатель. Где-то через два месяца, значит, промежуток между дачей вот этих вот, нет, не через два месяца. Ну, в общем, не знаю, в общем, мы выпили, мы дали ему, значит, одну коробку, Но ну, в ней было 14 штук, один я выпила, в ней было 14. И вот сейчас вот такая коробка у них, я тоже купила нам, нам тоже такую же коробку, у нас хорошо едят и дети, и муж ест хорошо, все. Вот такую коробку а, купили ему вот эта солянка, кстати, вкусная, всем, абсолютно всем нравится, и детям, и взрослым. А, муж так вообще балдеет просто от этой солянки. Вот И мы, глядя на это, говорю, слушай, я говорю, ну можно. Я так вообще, мы начали с одной трети, потому что у него там была язва желудка. Я говорю, давай-ка немножко говорю, обучим организм, говорю, чтобы э -э -э, организм обучался. Потому что я вижу, что идет, и она стала давать вот эту вот, эту вот половину вот этого пакета, вот такого, половина вот такого пакета, она стала давать его уже один раз в пять дней. То есть она стала давать через пять дней на шестой. Я говорю, ну ты знаешь, говорю, это очень хорошо, это, говорю, дает хороший эффект. И где-то уже вот, короче, у нее сейчас вот, короче, полторы коробки получилось, у нее пол коробки осталось, и в общем-то он прекратил вот эту ночную еду раз. Он стал значительно спокойнее, личностные качества у него просто появились даже такие качества но которых у него, вот она у него в жизни такого не было. И я, говорит, даже и вдолбить ему не могла, говорит, что надо так где Очень хорошо стал понимать, очень хорошо стал разбираться. Голова ясная, мыслит разумно, деньги считает и все. Ну, сами знаете, что мужчина как-то вот, ну, к деньгам так вот... Ну это уже, может быть, нынешние мужчины, конечно, хорошо деньги считают, но мужчины советского периода, как-то у нас не было необходимости, мы не боялись, все у нас было стабильно, все было нормально, поэтому не было необходимости, если мы, если женились, деньги в руки жене, вот и уже тогда без проблем возникали. То есть, а сейчас мужчины, говорю, вам сейчас сложно, потому что сейчас э, настолько закрутили у нас, говорю, Хабат сейчас Россия в руках Хабата. Вот, это, конечно, ужасно, мы идем действительно к фашизму, и что будет дальше, а я уверена, что у нас будет голод, потому что уже есть моменты, когда продукты, продукты в гипермаркетах покупать нельзя. Я где-то увидела видео по поводу фермеров и частных, вот, и частных простых хозяйств, вот этих вот ЛПХ, личное приусадебное хозяйство, я как-то писала даже статью по этому поводу, вот. Именно вот в личных приусадебных хозяйствах люди могут вырасти только нормальный продукт, То есть, потому что даже фермеры, а уж не говоря уже об этих агрохолдинг, они не будут кормить животных нормальной едой продукты, и они не будут давать этим коровкам погулять, потому что корова, чтобы нагуляться, она должна погулять, потому что любое животное, оно имеет сущность такую же, как и, как и человек. То есть если вы спасаете животные, вы, вы считаете, что вы спасаете ребенка, считаете, что вы спасаете человека. И точно так же надо относиться и к животным, и к растениям, потому что э, и у растений, и у животных, и у человека одни и те же сущности. Существует процесс реинкарнации. То есть процесс кармы, когда душа, она не выполнила то развитие, то есть не наработала столько тел, сколько ей нужно, и она реинкарнирует в другое тело и добирает вот этот эволюционный рост уже в другом теле. То есть это все есть, это, это вся карма есть, из этого сочиняют, конечно, совершенно невменяемые какие-то такие теории, но на самом деле это действительно так. И вот у нас получилось то, что... Сейчас уже э, нет необходимости в даче этого продукта, ночных питаний у него нет, он не лазит больше в холодильник, он совершенно четко, разумно понял, что ни в коем случае на ночь так наедаться, ни в коем случае нельзя, но у него уже и нет необходимости столько есть, потому что... Мало того, что смарт заменил ему не все необходимые продукты, смарт изменил обменные процессы, и мозговые клетки больше не испытывают голодания. Приступы агрессии у него больше не повторяются. С деньгами это стал очень разумный человек. И когда ему спокойно все объяснили, он уже через некоторое время подошел ко мне и говорит, слушай, неужели со мной такое действительно было? Я потрясена, что человек понял, я говорю, ты понимаешь, от чего мы тебя избавили, ты понимаешь, Он, я, говорит, долго думал тоже, говорю, почему мы подрались, мы столько лет душа в душу жили, я говорю, все очень просто, нарушение обменных процессов в организме, а сейчас я вам скажу, что было бы, если бы она, как это полагается у нас в обществе, обратилась к психиатрам за помощью, Естественно, приступы агрессии. Чем начали бы психиатры кормить приступы во время приступов агрессии? Или зная, что такое? Во-первых, его бы ну, поставили на психиатрический учет, и ничем бы хорошим в нашей стране это уже не кончилось. Во-вторых, ему бы стали давать такие э, прибомбасы, как галоперидол, вот эти нейролептики. Зайдите в интернет и почитайте, что делают нейролептики нейролептики не только не исправляют э, это само, обменные процессы, они их еще ухубят, усугубят до такой степени, что он будет постоянно агрессивный, и после этого, а клетки-то мозга все равно голодают, и его будут вот эти вот приступы агрессии из-за мозгового, просто голод, голодные клетки мозга, и эти приступы агрессии будут практически постоянно, кто его знает, может он там и в маньяка перерастет, то есть ничем хорошим, Лечение у психиатров синильной деменцией не заканчивается. Человека сажают на нейролептики, а потом еще делают коктейли этих нейролептиков, потом галоперидол и, и различные там другие. Я просто, если честно, вот я помню, что мы по, скорой, по скорой у нас был галоперидол, потому что мы ездили и на вот эти, и на белочки, когда вызывали. Мы ездили, нас, нас вызывали, и мы ездили бригады. я как сейчас помню, что мы кололи, говорю, эти дела есть, был гала Передул у нас по скорой, помогали мы во всем, и помню в 5 часов утра, и у человека ударила белка, и жена там бегала, не знала, куда деваться а я была еще седьмого класса, мама я ездила с мамой постоянно, я категорически отказывалась дома сидеть, я бредила скорой помощью, я бредила тем, чтобы помогать людям, чтобы... Ну, в общем, мне было все интересно, абсолютно все, поэтому там я уже набралась, от мамы нахваталась, а потом я была удивлена, что мама мне по стоматологии помогала лечить неизлечимые перидонтиты, гранулемы и так далее, и так далее, и так далее. Я все удивлялась тогда, говорю, мама, как ты можешь мне помогать? Вот, она сказала, что пять признаков воспаления одинаковые как в терапии, так и в стоматологии. Просто стоматология, она имеет свои нюансы, где человек, птизиатр, конечно, не может консультировать стоматологии. А вот стоматолог сообразить во внутренних болезнях может, потому что, еще раз вот объясняю, очень многим тут пишут, вот она, да какой вы врач, да разве вы можете в этом консультировать, еще раз объясняю. Вспомните наших художников, Леонардо да Винчи, он был не только художником, он был анатомом, он изучал анатомию человека, поэтому очень много. Они также были астрологами, они изучали звезды, они не рисовали какие-то события, которые теперь нам эти картины нам обрезают, чтобы не видеть, что на самом деле было на этой картине. То есть если ум человека работает, и если он работает только в одном направлении, это зомби, посмотрите, вас пытаются заставить, вот смотрите, они сидят в фирмах, и вот ей одно и дается только перерабатывать бумажки. Другой дается только нажимать на кнопки на компьютере. Третий дается выдавать эти бумажки клиентам и общаться, значит, пудрить мозги клиентам для того, чтобы они больше покупали. В результате получается однобокое развитие. Для клеток мозга ничем хорошим это не кончается. Это врань, в любом случае, кончится деменцией в старческом возрасте. Вы что, молодые, думаете, что вы до старого возраста не дорастете? Дорастете, только еще неизвестно, где вы будете. В концлагерях, которые там в Подмосковье уже построили для вас. Или вы будете где-нибудь там на Таите и нагоите с папиками, с мамиками там будете э, развлекаться и так далее. А, там, а дальше потом вас как собак, как шавок выкинут, и вы не будете знать, куда вам деваться. Еще, э, сейчас время такое, что совершенно неизвестно, куда мы с вами пойдем, что с нами будет. И э, в любом случае фашисты стоят у власти, страну грабят, люд, на людей просто плюют. Силовые структуры управляют нашей страной. И это четко видно. Поэтому, уважаемые товарищи, еще у меня возникает один такой вопрос, вот удивление возникает, когда ты даешь такие наработки, когда ты даешь и говоришь, что вот оно, вот оно, вот оно, не то что панацея, но в любом случае, я неожиданно получила такие результаты, я совершенно не собиралась лечить синильную деменцию, но вот так случилось, что мне просто не хотелось терять нашу, наших таких хороших друзей. И вот мой мозг стоматолога сработал, и я вот, дошло до меня, самое главное, вот триптофан, триптофан, триптофан. А, и еще я забыла сказать, смотрите, значит, сейчас он больше не сидит на вот этой, на вот этом Energy диет, ему больше не надо. Но она говорит, слушай, звонит мне, говорит, слушай, не могу понять, почему он от меня каждый день требует бананы. Я рассмеялась ей, вот точно так же, как вот в этой ситуации, когда мне звонил человек с больничной койки, приступ, сердечные приступы, а его почему-то потянуло на грецкий орехи. Я говорю, почему-то, почему-то, потому что в грецких орехах содержится йод. Если ваша сущность вам подсказывает что-то, если организм вдруг чего-то захотел, вы проанализируйте. Залезьте в интернет, сейчас же интернет помощник. Посмотрите, что задержится в тех продуктах, которые вы хотите, или хочет тот человек, который находится вот на таком лечении. Правильно, он захотел бананов. А что такое бананы? Бананы содержат триптофан. Представляете? И он вот, ты знаешь, говорит, бананов хочу. Вот хочу бананов. Я говорю, ничего не давай, не давай, сейчас посмотрим. Потому что в организме произошла перестройка, его организма, клетки мозга стали, уже перестали голодать, обменные процессы пошли в клетках мозга, и им просто потребовался триптофан. То есть уже тот серотонин, который синтезировался из зерен грифони, он сделал свое дело, он обучил организм, и эта фабрика самообучающаяся, она пошла, теперь организму не надо, он теперь этот триптофан возьмет из бананов и он сам себе сделает серотонин. А тогда ему нужно было просто дать, им организм нужно было просто подтолкнуть. Вот посмотрите, маленькие дети. Если вы не будете воспитывать маленьких детей, вот что сейчас у вас? Ах, свободное воспитание! Это не свободное воспитание, это отсутствие воспитания. А потом, вот как у Дмитрия Пескова, вот его сын, привезли, они не знают, что с ним делать, потому что он невменяемый, когда дошел до подросткового возраста, а там как раз нижний астральный уровень, вот он, нижний, нижнего астрала, и он начал сходить с ума в результате, что он там выбросился из окна или что-то там произошло. Вот в результате... Я, я ни в коем случае мне жаль самого Дмитрия Пескова. Но это результат отсутствия воспитания у человека, у детей. Поэтому не думайте, что если воспитание отсутствует, это хорошо, это плохо. Вы пожнете такое в подростковом возрасте, когда ребенок достиг подросткового возраста, что не дай бог... Вам такое пережить. Это может пахнуть и тюрьмой, и чем угодно. Поэтому, хотя от тюрьмы, от суммы не зарекайся, потому что не знаешь, как ты туда попадешь. Вот. Но факт остается фактом. Э, с energy Диет сделал свое дело и организм стал работать самостоятельно, фабрика заработала, организм запросил топливо сам. Ну что такое топливо? Ведь банан – это источник триптофана. Получается триптофан, а уже он из триптофана выработает серотонин, все нейромедиаторы, то, что ему нужно, и будет усваивать нормально, спокойно пищу. То есть сейчас она уже ему дает просто по необходимости, вот где-то уже через 17 дней дала пакет, и мы пока остановились. То есть я говорю, как только вот почувствуешь, что он как-то рассуждать стал не так, вот что-то не то, помогай, но только полпакетиком больше не надо. И вообще вот этот миф, что ой, на бадах надо сидеть, я могу развенчать тем, что именно аптечные препараты, синтетика, вот именно они сажают человека на вот эти свои синтетические препараты. Сколько раз пытались посадить, вот печеночные препараты, вот это все. Сколько раз пытались на эти препараты посадить, но слава богу все закончилось весьма благополучно. Поэтому вот мой неожиданный результат. Energy диет помимо того, что он помог восстановить дефицит продуктов, дефицит питательных веществ, он еще обучил организм, обучил клетки мозга, как правильно вести обменные процессы, и теперь уже фабрика начала работать самостоятельно, ну, может быть, еще не в полную силу, но факт тот, что уже не болит голова того, что нам нужно покупать. Вот 1970 стоит вот эта коробка. Ну, вот 132 рубля стоит пакетик, но вам пакетиком никто не продаст. Вот такая коробка стоит 1970. Вот на сайте. Даже если вы будете, я могу вам помочь, если вы будете у кого-то заказывать, вы будете заказывать по такой же цене. Потому что маркетинговый план там не зависит от того. Вас не будут, с вас не будут брать больше дистрибьюторы и так далее. Там просто идет система вознаграждения от фирмы, сколько продано по объему продажи и так далее. Вы будете покупать ровно у, чис, у, человек, у любого человека по той цене по которой она продается на сайте. Так что то, что на вас кто-то наживается, не надо думать, на вас наживается сейчас государство, и вы это прекрасно понимаете. Поэтому вот такие неожиданные результаты мы получили. И самое главное, мы получили то, что один пациент все-таки к психиатрам не попал. И меня это очень радует. Поэтому я действительно считаю, что синильной деменции не существует. Существуют неправильные обменные процессы, которые можно отрегулировать с помощью Energy Диет. И вы знаете, я не еще, может быть, есть, есть еще где-то питательные смеси. Я пробовала, пробовала принимать сама Эвалар, он тоже выпускает что-то подобное. У меня были жуткие головные боли даже от его кофе, а его еда мне вообще не пошла. То, что они там выпускают какие-то супы и все прочее, вообще не пошло. То есть вот Energy диет мне очень понравился. Ну и все, учитывая то, что Energy диет дает хороший результат. Так что, уважаемые товарищи, давайте сделаем так, чтобы наши психиатры, наших психиатров разгрузить работой. И не дать им калечить нервные системы и организмы наших любимых людей. Синильные деменции не существует. Существуют нарушенные обменные процессы, которые с помощью любых питательных смесей, ну это для вас любых, с помощью Energy диет я сумела обучить, нормальным обменным процессом. И теперь организм сам требует то, что ему нужно, и сам будет справляться и вырабатывать нейромедиатор, который будет позволять ему нормально жить. Всего вам хорошего, и дай Бог вам получить такие же хорошие результаты, как и я.